Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами я, свипер-гипнолог, автор методики Альфа Ирина Белозерская. Передо мной стояла одна цель. Мне нужно было рассказать, кто я и как была создана эта методика. Для того, чтобы был этот мой рассказ полным, мне очень захотелось поделиться с вами моим местом силы, там, где с самого детства я черпала силы, это Волга, это Жигулевские горы. И рассказ мой начать именно отсюда. Моя методика Альфа, которая создавалась более 30 лет, создавалась в условиях спецлаборатории при КГБ СССР. Это закрытые, и многие до сих пор еще секретные технологии и техники по включению сверхвозможностей человека. Я же эти техники попыталась приблизить к каждому из вас и создала более 150 техник, которые используют то самое уникальное состояние мозга, его альфа-диапазон, для того, чтобы вы смогли это использовать в любом моменте вашей жизни. Если необходимо восстановить здоровье, если необходимо улучшить свое финансовое положение, если необходимо достичь успеха в жизни, очень хороша и великолепно работает методика Альфа с ее использованием альфа-диапазона мозга.